Здравствуйте, здравствуйте, зрители моего канала. Итак, предлагаю вам прогноз на камнях. Очень уж я люблю камни. Тут уж ничего не попишешь, прям вся я каменная такая. Ну и раньше всю жизнь я в детстве собирала камни, тянула меня к ним, вот а потом выяснилось, что не зря меня к ним тянуло. Итак, перед вами прогноз на ближайшие 40 дней. Вот с момента, как вы открыли это видео. Буду прогнозировать на камнях и на моей авторской колоде горбатые карты. И, как вы видите, перед вами цифра 1 и 2. Советую вам спонтанно, не напрягаясь, выбрать свою цифру, свою судьбоносную цифру на данный момент. Не надо бояться, не надо чего-то там опасаться. Вы же просто заглянули, как говорится, на огонек на мой канал Будем искать тут ситуацию, разбирать, да? Давайте. Итак, загадывайте. На повестке момента цифра 1. Итак, что же может произойти, что же важное, серьезное может вот случиться, на что надо обратить внимание в ближайшие 40 дней. Итак, и так, и так, что мы видим? Ну, давайте начнем, наверное, с, как бы с домашней темы. Домашняя тема говорит, что ближайшие 30 дней, ближайший месяц очень сильно будет ангел регулировать, присматривать, что, вас, что же там у вас в доме происходит. И вообще тут даже камень такой, он из за любовь отвечает. Ну пусть она там с какой-то проблемкой, но тем не менее большой хороший камень любви. И он мне говорит, что особенно ближайшие две недели как-то вот в доме у вас все лотком, редком, как говорится. Вот, ну неплохо, я бы сказала, очень даже и неплохо. То есть, какой-то ангел летает и помогает в сложных ситуациях, не дает вам ругаться, не дает ломаться каким-то прибором. Даже вот элементарно так. Теперь переходим что я вижу. Тема здоровья. В здоровье происходят какие-то, могут произойти изменения. Я не буду, конечно, уж тут так четко уточнять, в чем может быть изменения произойти. Но вот через месяц с момента просмотра вами этого видео... Сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, может немножко, как бы, может быть чуть-чуть провал в иммунитете быть. Дорогие мои женщины, кому за 40, кто смотрит, может быть, обратите внимание на уровень кальция в вашем организме. Вот такая есть подсказка. То есть какие-то немножко изменения могут произойти, и вы их можете почувствовать. В теме любви. В теме любви... Для тех, кто не познакомился, там через две недели идет отсек такой недельный, я бы сказала, чертовский такой, чертовской, как правильно сказать, чертовской, наверное, слово чёрт, там будут скакать чертики. и вот именно там я не советую вам знакомиться. То есть, если знакомиться, только через месяц будет вот там какой-то, там 8 дней будут для знакомства, и там неплохо ну или три дня вот сейчас а вот три дня вот сегодня завтра послезавтра потом вот перерыв как я сказала а потом вот там уже только потому что когда если вы попадете в отсек демона то демон вас обольстит, он вам подведет не того партнера, который вам нужен был, и будете вы с этим партнером мучаться, и не будете знать, что с этим вообще делать. То есть как, это будет такая история, как, как наказание какое-то. Вот поэтому тут я вам советую сделать перерыв. Те, кто давно в отношениях, ну, я бы сказала, думайте, в, э, в какой теме вы шутите, над своей половинкой. Это, скажем так, вам подсказка на ближайшие 10 дней. Шутки могут быть немножко неуместны. То есть, может быть, где-то лучше просто промолчать. В теме больших доходов, каких-то больших разворотов, довольно пусто, пустое довольно поле. Оно, ну, оно говорит, что, возможно, через... Сейчас скажу. Через 10 дней немножко вас может зацепить какая-то тема, которая вам не нравится, которая может вытянуть с вас какие-то заначки в ваш день, если у вас они есть. То есть вот тут такой период не очень комфортный как бы в теме зарабатывания денег. Там, в этот период, где я сейчас указала, ни в коем случае нельзя не давать в долг, не вкладываться и не брать кредиты, но это на всякий уже случай. В чем же будет скажем так фартить вообще хочу сказать что в теме фарты не поверите прямо лежит камень удачи то есть то есть ближайшие 20 дней идет фарт в теме скажем так защиты здоровья потом в ближайшую неделю идет удача в теме каких-то посещения вашей головы, каких-то очень нужных вам идей творческих. Может быть, даже творческий подход, как правильные деньги зарабатывать. Понимаете, слово «творчество», оно может везде присутствовать. Или написать текст для песни, или как правильно с ребенком договориться, или там вот новую тему для работы найти. Но пока что в теме работы, но... Есть намеки как бы на какие-то видоизменения, но это скорее всего камень, когда мы что-то дополнительное берем. Ну, на всякий случай, если вас устраивают ваши объемы или э, вы больше физически не тянете, то, может быть, в ближайшие 40 дней это не тема для, э, не тема для рывков каких-то. Почему? А потому что ближайшие вот через 20 дней что-то может произойти, что-то может как остановиться, кто-то не дозвонится, не дозвонится куда-то, кто-то куда-то не долетит, кто-то кому-то что-то не скажет, но, может быть, кто-то с кем-то не договорится, но это пойдет вам в плюс, это будет вам очень даже неплохо, то есть это может небольшой плюс, но это вас спасет от чего-то, скажем так. В чем тут могут быть проблемы? Проблемы могут быть в том, что или жизнь вам диктует раз, раз, разъединяться, не в смысле расходиться, а вот несколько тем каких-то параллельно тащить. И вам это как бы сложно психологически может быть, или если вы уже в этом процессе, то да. И тут вы несете свой крест, и вам тяжко нести крест, но что делать? То есть вот что я смотрю? То есть вот камень работы, он лежит как бы... Ну, это как сложности, ну не то что сложности, это все-таки вот при... тяжко. Вот в ближайшие пять дней какие-то есть тяжести в теме Я и работав, вы и работая. Может быть, тяжесть в монотонности, может, тяжесть, как вам кажется, что-то вас нагрузили. То есть ближайшие четыре дня я называю этот камень краеугольный. Он очень интересный. Я его просто в природе нашла, а вот он как, да, трехгранный, ну, это такой. Вообще, конечно, это треугольник для астрологии, допустим, это хорошо, но он такой граненый, прямо природы отгранился, как сказать, природой награнила, огранила, а правильно говоря, что вот какие-то грани. Возможно, даже в ближайшие 4 дня у вас на работе могут возникнуть такие... Ну, не то, что неразрешимые ситуации, но такие, когда вот вы думаете, «Мне, мне люди доверять или Илоне, вот мне с Иваном поехать там в дальнобой или самому одному поехать. Вот такой краеугольность может быть. Но не забывайте, что у вас тут же лежит камень хороших идей, камень оракула, который дает вам какие-то подсказки. Вот. И еще через месяц вам что-то может показаться, что это подарок какой-то, но это не совсем может быть подарок. Вообще этот интересный камень до конца, мной, кстати, честно говоря, не оттрактованный, но я его называю, что это когда нам кажется что-то лучше, а на самом деле это то, что попроще. Вот тут такой интересный момент. И, скажем так, очень насыщенно в теме препятствий, скажу, вот поле, да, то есть препятствия может быть может быть но препятствия может быть какой-то старый друг не может вас простить в чем-то один из моментов через сейчас скажу через 18 дней через ну, через 20 дней то, что в доме произойдет, ну, какие-то ситуации в доме, они могут быть, ну, препятствия, ну, не то, что я поругался с ней или я поругалась с ним. Ну, вот вам может показаться определенная сложность есть в совместном проживании, как это сказать, ну вот как будто кто-то кому-то немножко на нервы действует. Но эта ситуация пройдет через пять дней, но ее надо пройти. Это как препятствие для вас, внутреннее такое препятствие. И еще как сложность вы можете, ну как сказать, вот как сложность может появиться через месяц, там такая неделя будет интересная, такой эффект многовариантности, и вроде много. И, то знаете, то вот, знаете, бывает, человек ждет, ждет какую-то подсказку или работу. И вдруг сразу вот с трех мест позвонили, и вы сидите, как говорится, голову, как мы говорим, репу чешем, и думаем, а что с этим делать? А где же хорошее? Куда пойти, куда рискнуть? А может быть, тут круто, а потом обману с деньгами, а тут что-то тут, а тут как-то вдруг пойду, а там объем вдруг больше окажется, да? То есть, дорогие мои, конечно, все это возможно. То, что я сейчас перечислила, не надо бояться многовариантности. Это хорошо, это лучше, чем мы сидим по нулям. Просто надо изучать инструкцию, как один мой знакомый говорит. Изучайте инструкцию, если вам предлагают работу, изучайте все правила. Все, прям так скрупулезно, да? Вот такой момент. Что еще хочу сказать? Что еще хочу сказать в этой истории? Но, может быть, как-то, еще раз скажу, перепроверяйте партнеров, с кем хотите, это на ближайшие 40 дней, с кем хотите подписывать бумагу. Все-таки перепроверяйте, и особенно ближайшие 20 дней, вот как-то, я не то, что вам скажу, не доверяй мужчине, но как-то уважай перепроверяй переспрашивай даже вот так вот я бы сказала а вот в теме каких-то важных кармических м, изменений или наклонности или намеков тут я не вижу то есть тут вот так вот как я вам рассказала м, ну может быть ближайшие три дня, вот сейчас еще такая последняя подсказка. Может быть ближайшие три дня, берегись на поверхностях, может на скользких, может на мокрых, там, может на, под снегом какой-то лед торчит. Берегись какой-то травматизма, какого-то. Может быть так еще такая последняя подсказка вам прилетает. Буду благодарна за лайки, за комментарии, еще больше за донаты и до встречи на моем канале. Сейчас, дорогие мои, цифры двоечки. Итак. Сейчас вот так. Это горбатые мои карты. Дают, будут давать нам дополнительные. Нам, то есть вам, нам всем будут давать дополнительно. О, как улетело! И даже вот как-то в ближайшие 40 дней, возможно, какой-то друг или подруга захочет вам что-то помочь, но передумает. Вот тут какая прям подсказка на ходу выскочила. Итак, давайте начнем, как всегда, может быть, с темы домашней. Хочу сказать так, что в ближайшие 20 дней наблюдается карта компаний карты, когда люди к вам заходят в гости, по делам, может быть, вот просто заходят в ваш дом. Уж мне сложно сказать, это вам нравится, не нравится. Вы там сами посмотрите. То есть это уточню, уточню. Может быть, в ближайшие 10 дней это хорошо это хорошо а вот после 10 вот там 10 дней там будет немножко сложно там люди будут быковать в вашем доме особенно мужчины могут быковать могут как-то что-то доказывать с пены у рта что-то вот вас учить жизни такое может быть некомфортность вот такой такой момент но хочу сказать, Через 22 дня, с момента открытия вами этого видео, через 22 дня наступит какой-то защитный, ну, неплохой там на 3 недели период, когда вам покажется, что в доме никто никому не мешает, все как-то слаженно, вовремя кто-то за собой посуду помыл и все. Никаких скандалов, никакого шуршания лишнего, какие-то лишние люди в дом не заходят. То есть вот так, такой момент, вот как я вижу. Теперь смотрим тему здоровья. В теме здоровья я бы сказала, что э, через неделю... Нет. ну скажем так, через 9 дней у вас будет полторы недели укрепления, усиления здоровья. Это очень хорошо. Вот там вот, наверное, так у вас звезды там повернутся относительно ваших родных звезд в карте рождения. Как бы по параметре пойдут такие, что вот что-то как зализывание ран происходит, зашпаклевание каких-то переломов, понимаете. То есть иммунитет будет работать правильно. Это мне нравится. Тема любовная. Смотрите, что тема любовная. Вообще, кто уже в отношениях, это неплохо. Просто ближай, через неделю, возможно, у вас откроются глаза и на своего партнера, тот, кто в отношениях. И что-то вы откроете новое. Ну, такое симпатичное себе, нужное себе, приятное себе. То есть как-то вот вы друг друга, как будто, знаете, будет объярчение, улучшение. А может даже вам просто, ваша половина вам подарит такой подарок элементарно, что вы обалдеете. Вот тут вот такое. Кто не познакомился, хочу сказать, что с данного момента отматываем, сейчас скажу, 10 дней вперед, и, и там вот с тех 10 дней вперед, 11 дней идет, когда можно знакомиться. Но тут такая подсказка, не ведитесь на очень какую-то внешнюю красоту, в прямом смысле слова. То есть, если эта девушка не нужен вам Джонни Депп там или не знаю кто, ну, не ну, или Дима Билан не нужен, знакомьтесь с тем, кто попроще не настолько красив, потому что потом вы от этой темы вот будете страдать. Возможно, даже этот человек сам уже страдает от какой-то своей такой харизматичности во внешности, но вам этот человек не нужен, даю вот подсказку. Даже если сейчас мужчины меня смотрят. вам такая супер красотка не нужна. Вы потом сами не сможете себя комфортно рядом с ней чувствовать, то что вы будете иногда бояться, что вдруг вот она там, не знаю ней Ройс подъедет она туда сядет а как же я вот чтобы такой истории не было теперь переходим к теме денег ну, скажу так что в ближайшую неделю ну, в ближайшие 10 дней у вас может быть приток приход денег которые связаны как-то с заграницей, с другим государством если вы работаете в фирме которая ну типа заграничная ну это туда тоже входит вот. И еще хочу вообще сказать, как бы ближайшие 10-12 дней, ну, есть такой намек на или на удачные договора, или на приход денег, такие вот, у которых все-таки хвосты как бы заграничные в том числе, да. То есть вот тут, потому что тут еще карта вышла, она вышла с хорошей стороны, то есть карта договоров. Вот, дорогие мои, вот ваши договора. Теперь, в чем же будет удача? Удача в тех договорах тоже, в принципе, будет. И еще хочу сказать, что через 10 дней у вас открывается какой-то период судьбоносный, кармический. Там, может быть, будет целых две недели, когда будут происходить события. Они связаны и с любовью, в том числе, да, вот которые, или с любимыми вашими которые вот вам нужны. Это как крест, но он не сильно тяжелый крест. Это хороший крест. Это хорошая история в, вашем с... в сценарии вашей судьбы. Я бы так сказала. В чем могут быть про какие-то сложности? Определенный <клес> тип сложности я вижу тут. Видите, как карта легла? Карта поездки. Поездка на... Ну, конечно, в принципе, ее можно трактовать и на поезде, и в дороге. Определенные тут какие-то чуть-чуть заморочки есть. Ну, возможно, все-таки, если так относительно камней. мне, ну, я бы сказала, сейчас скажу, с 16 по 21 число, с момента просмотра вами этого видео, отмотайте вперед 16 по 21, вот этот отсек, Отметьте у себя на календаре, что вот там есть какая-то сложность, подстава в теме «дорога». Также в чем же какие-то препятствия, скажем так. Ну, препятствие может произойти, если вы через 20 дней, там будет 4 дня, если вы что-то не захотите разглядывать или вам кто-то позвонит, или что-то попросит, и вы как-то, ну, как будто вам некогда, или вам это не важно, вот через ту ситуацию к вам может какая-то прийти препятствие. И Еще хочу сказать, эта просьба может быть связана, может быть, с какой-то как якобы переменой, но на самом деле это не так для вас сложно. Вы этот вопрос можете решить вот так, да? Но вот, то есть, ваше отнекивание, ваше отлынивание в этой истории может вам немножко, ну, попортить нервы потом. Потом препятствия могут быть а, через ровно месяц, там будет 5 дней, когда что-то может произойти, которое вас сначала вы этот факт можете как бы не обрати... ну, обратить, ну, обратить-то внимание, но, сейчас скажу. Ну, когда мы что-то старое, может быть, сдвигаем, не можем сдвинуть, или что-то за какую-то тему закидываем в старое. Возможно, из-за какого-то старого вашего проекта, что значит старый проект? Но даже если вы муж и жене летом обещали покрасить дверь, это тоже как бы старый проект, из-за него возможен какой-то раскордаш, какой-то, скажем, скандальчик. Или если вы жена что-то обещали мужу, в чем-то может даже исправиться, что-то подкорректировать себе. Если вы это не сделали в указанный срок, то сейчас это может всплыть. И сначала вы подумаете, да фигня, ничего с этого фигня, да? Но потом у вас в душу за, за, как бы закрадется страх, вползет. И вы поймете, что эта тема под собой имеет прямо там два или три э, двойное дно, которое вот может отравлять в дальнейшем ваше совместное проживание. Но я вот такой пример привела. Может быть там другая ситуация будет, как вариант. Там может быть что-то недоделанное или... То есть, наверное, раз если, послушайте, если вы обещали, вам придется это доделывать. По-любому нравится вам или не нравится, вот будете доделывать. Если не будете доделывать, то все, черти будут скакать и что-то другое у вас отщипывать до тех пор, пока вы это не доделаете. Вот, дорогие мои. Конечно, в, карте, в отсеке, отвечающем за карму, лежит помощь ангела, но ангел вот присматривает, он хочет вас тоже уважать, чтобы вы налево-направо где-то не разбрасывались обещаниями. И ангел говорит, это судьбоносная для тебя ситуация, разрули ее, покажи мне, что ты крутая, покажи мне, что ты крутой, и мы вместе вперед полетим дальше, по жизни пойдем. Ты пойдешь, я над тобой буду летать, и крылья закрывать где надо где надо расправлять то есть вот тут такой момент вот тут интересный момент в этой всей истории именно кар с одной стороны очень даже круто что вот все эти кармы лег камень ангела это говорит о том что у вас большие защитные такие ну, возможно от какого-то дедушки да такие защитные Защитные защиты, уж скажу. Ну, защитные свойства такие у вас в судьбе имеются. Вот, дорогие мои, был такой была вам подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи.